Сейчас я вам покажу, как сделать спагетти из кабачка с томатной пастой и с домашним сыром. Чтобы сделать спагетти, нужно взять кабачок. У меня есть вот такая терка специально для спагетти. То есть я прокручиваю. В данный момент я не буду чистить кабачок, потому что он свежий. Если вы хотите, вы можете его почистить. Ну вот, получились вот такие спагетти. Вот я вам покажу они. Как настоящие. И по вкусу, в принципе, тоже похожи. Сейчас я еще сюда сделаю... Точно так же огурчик свежий. Огурец не буду чистить, потому что он свежий. И кожура у него не горькая. Но если вы хотите, вы тоже можете кожуру очистить предварительно. Получились такие спагетти. Чистим красный перец, отрезаем сзади. И спереди, и вот эту вот можно просто вырезать в серединку. И вот так легко очищаем перец. Дальше, далее промываем. Здесь можно отрезать вот так. И вот так легко мы очистили перец от семечек. Сейчас мы с вами приготовим томатный соус. Для этого нужно помидорки, которые мы предварительно очистили от кожуры. Под видео я поставлю ссылку о том, как снять кожуру быстро. Далее у нас идет сладкий перец, который мы тоже очистили. Чесночок, немного соли по вкусу, черный перец, укроп. И у меня вот еще есть всякие приправы домашние. То есть там все приправы, куркума, кинца и все такое. И еще у меня есть домашняя зелень, которая растет у меня на подоконнике. Кинза, петрушка, укроп, свежий. Так что вы можете все, что вам нравится по вкусу. Итак, кладем. Кладу укроп. Далее разрезаю помидорку, она уже у меня очищена, готовая. Кладем все в блендер. Если хотите, то можно еще будет немножко воды добавить для того, чтобы в блендере все перемешалось. Идет у нас чеснок. По вкусу черный перец. По вкусу соль кладем. Я немного к Потом идет сладкий перец. Ну и домашние разные приправы, которые вы любите. Я их просто все перемешиваю. Это опять же по вашему вкусу все кладем. Я добавляю побольше, потому что я обожаю приправки всякие. У меня идет кухонный комбайн и к нему насадка. Я ее называю блендер. Ну вот и получился у нас томатный соус. По вкусу... Очень ароматный. Вот получились у нас такие спагетти. Здесь, еще раз повторю, свежий кабачок и свежий огурец. Если вы хотите это блюдо кушать как сыроедческое, то добавляем вот такой соус томатный. И этого будет достаточно, это будет очень вкусно. Но если вы не сыроед, то вы можете еще домашний сыр. Как сделать домашний сыр, я оставлю ссылку под видео. Он очень вкусный. Ничем не отличается от магазинского, даже превосходит. И не остается от него никакого привкуса, как после магазинского. Вот получились вот такие спагетти с томатным соусом. И Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!